Хей, hey, люди, посещающие курсы психотерапии Немиркин. Чувствуете ли вы сейчас, что застряли в своей жизни? Может быть, вы поняли, что сдерживаете себя на пути к достижению своих целей и счастья. А может быть, вы осознали, что вам нужно избавиться от некоторых вредных привычек и хотите двигаться вперед по жизни. Чтобы помочь вам немного встряхнуться и начать двигаться вперед, вот шесть лживых слов, которые вы должны перестать говорить себе. Первое. У вас еще недостаточно для счастья. Как часто вы застреваете на мысли о том, что вы могли бы получить, но не получили? Будь то повышение по службе, новая машина, новый дом. Размышления о том, что если бы, могут помешать увидеть общую картину жизни. Когда вы думаете таким образом, вы больше сосредотачиваетесь на том, чего у вас нет, чем на том, что у вас есть. Зацикливаетесь ли вы на том, чего у вас нет? Отвлекаетесь ли вы от своего настоящего? Вам кажется, что у вас никогда не будет достаточно для счастья? Если это похоже на вас, то пришло время приложить сознательные усилия, чтобы сосредоточиться и быть более внимательным к тому, что у вас есть. Может быть, у вас не самая новая и быстрая машина, но у вас есть автомобиль, который работает довольно хорошо. Она надежна и доставляет вас туда, куда вам нужно. Или, может быть, вы еще не смогли переехать в дом своей мечты, но у вас есть достаточно хорошая крыша над головой, удобная и теплая. Когда вы переключаете свое мышление на то, что у вас есть, это помогает уменьшить это бешеное чувство отвлеченности а также помогает вам сохранять позитивный взгляд на свою жизнь и на то, куда она движется. Второе. Вы недостаточно хороши. Вспомните, было ли что-то, чего вы не смогли добиться или достичь только потому, что не были достаточно уверены в своих силах. Может быть, вы не пробовались в команду или на школьную постановку. Вы можете думать, что недостаточно умны, чтобы сдать экзамен, или что вы недостаточно привлекательны, чтобы иметь партнера. Когда у вас низкая самооценка, ваша самооценка сводится к минимуму, и мысли о том, что вы недостаточно хороши, могут негативно сказаться на вашей успеваемости. Вы даже можете дойти до такого состояния, когда вам будет казаться, что попытки сделать что-либо – это пустая трата времени. Чтобы решить эту проблему с самооценкой, составьте список своих сильных и слабых сторон. Вы сможете найти способы улучшить и приукрасить свои сильные черты, одновременно понимая, что слабые черты не всегда нужно выставлять на показ и что они также являются частью того, кто вы есть в целом. Применяя это на практике, вы сможете расти в уверенности и сиять для всех своим светом. Третье. У вас нет силы воли. Вы когда-нибудь смотрели на успешных людей, отмечали их привычки и думали про себя. «Не думаю, что у меня хватит силы воли сделать это». Возможно, вы используете этот ход мыслей как оправдание, чтобы легче поддаваться определенному давлению. Например, если вы думаете, что просыпаться рано было бы хорошей идеей но используете отсутствие силы воли как оправдание для того, чтобы поспать, вы мешаете себе сформировать здоровую привычку. Внести определенные изменения в жизнь может быть нелегко, будь то большие или малые изменения. Но как только вы начнете, ваше чувство воли, силы и целостности будет расти. Вам нужно настроить себя на успех, внеся некоторые изменения в свое окружение. Если вы хотите рано вставать, убедитесь, что вечером у вас достаточно времени, чтобы отдохнуть. Сократите время, проведенное за электронными устройствами, непосредственно перед сном. Это поможет вам лечь спать раньше, и вы проснетесь отдохнувшим. Так что, хотя это и не кажется чем-то особенным, небольшие изменения в вашем окружении настроят вас на успех. Номер 4. Для вас уже слишком поздно. Вы когда-нибудь чувствовали себя подавленным, думая, что уже слишком поздно? Вы воздерживаетесь от смены работы или от поиска постоянного романтического партнера, потому что вам кажется, что время прошло мимо вас. Правда в том, что для вас никогда не бывает слишком поздно. Возможно, вы позволяете общественным ожиданиям определять ваши сроки, например, подаетесь давлению, заставляющему поступать в колледж сразу после школы, и считаете, что должны получить степень бакалавра к 25 годам. Однако помните, что вы – самостоятельная личность и можете следовать своему собственному пути в своем собственном темпе. Некоторые люди заканчивают колледж в 60 лет. Некоторые из самых богатых людей в мире достигли успеха только в 40-50 лет. Не чувствуйте необходимости ограничивать себя произвольными сроками. Вы можете добиваться всего в своем собственном темпе. Пятое. Все, что не идеально, должно быть неудачей. Вы унываете и корите себя, когда вам по какой-то причине кажется, что вы не можете сделать что-то идеально? Если вы постоянно стремитесь к совершенству, возможно, вы ставите для себя слишком высокую планку. Мы все несовершенны. И если вы попытаетесь игнорировать или искоренить эти недостатки, вы только навредите себе. Не позволяйте своему стремлению к совершенству быть решающим фактором в вашей жизни. Вместо этого решите идти вперед и выкладываться по полной. Помните, что вы всегда будете промахиваться на 100% из тех выстрелов, которые не сделаете. И номер 6. Вы можете менять людей. Думаете ли вы, что обладаете врожденной силой изменять других людей? Вступаете ли вы в отношения с новым партнером, с надеждой или желанием изменить или исправить его к лучшему? Если вам что-то не нравится в человеке, лучше научиться принимать его таким, какой он есть. Вы можете потратить много времени и усилий, пытаясь изменить других, но они не изменятся, если у них нет истинного желания измениться. Будьте осторожны с тем, кому вы отдаете свое время и сердце. Иногда единственный человек, стоящий на вашем пути, это вы сами. Знакома ли вам какая-либо из этих ложь? Какую ложь вы говорите себе и как вы планируете это изменить? Дайте нам знать в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам, и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Исследования и ссылки, использованные в этом видео, перечислены в описании ниже. Не забудьте нажать кнопку подписки, чтобы получить больше видео от канала Немиркин. И супер спасибо за просмотр, увидимся в следующий раз.